Новолуние Водолея 21 января пройдет при соединении Солнца Луны с Плутоном, в секстиле к Юпитеру и трине к Марсу. Наступит хорошее время для начала активных действий. Даже если вы не собирались ничего делать, такое положение заставит вас двигаться вперед. Лучше составить план действий и начать его реализовывать, чем хаотично, чем хаотично бегать, не зная, куда приложить свою энергию. Венера три недели будет пребывать в знаке знаки в Водолея,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 А это до 18 января. Ну а теперь давайте подробнее посмотрим. Начнем сегодня с Козерогов, так как с них и начинается Новый год. Первое число будет очень интересное соединение. Это будет точное соединение Плутона с Венерой. Еще, ну, уже немножко расходящийся, но все же еще будет держать оппозицию Клелит значит о чем тут речь ось 1 седьмой дома то есть я ты я и мой партнер я думаю что козероги первого числа будут наполнены ну, многие наверное страстью ревностью собственничеством по отношению к своему партнеру желание привязать к себе будет очень-очень сильное и могут для этого даже пуститься на какие-то очень серьезные меры. Самое главное для вас будет это удержать объект своей страсти или объект своего желания. Ну, такими способами подарков и подкупа. Далее. 3 числа, наконец-то, Венера же перейдет из Козерога Водолей. Водолей для вас это знак финансов. Это знак, когда вы сможете хорошо подзаработать, особенно где-то числа 21 по 23, есть шанс очень выгодного капитала вложения И постарайтесь правильно распорядиться денежками в это время, поскольку Венера пойдет на точное соединение с Сатурном. Это могут быть какие-то предметы антиквариата, может быть что-то связанное с недвижимостью, что-то для дома, для семьи. Также это Венера дает такие легкие, ни к чему не обязывающие знакомства с человеком, с которым у вас могут быть какие-то общие интересы. С ним может быть очень весело. Очень благоприятное сотрудничество, коллективная деятельность, совместное обучение. Ну, желательно, конечно, что-то начинать уже после 18 числа, когда уже все личные планеты станут директными, прямыми. Ну и что касается любви, то здесь, прежде всего, будет важна дружба. А может быть, для кого-то возникнет и любовная связь с кем-то из друзей. Начиная с 8 числа, релит перейдет в следующий ваш дом, который отвечает за секс, за опасные ситуации, за деньги ваших партнеров и, ну, в принципе, за финансы других людей. И у вас в этой теме могут пойти очень сильные искушения. Значит, как они могут проявляться? Знаете, вот как преувеличено что-то, вот, лупой, знаете, вот будет очень сильно хотеться чем-то обладать, даже если оно вам не принадлежит. Увеличение значимости финансов, увеличение значимости вашей жизни, секса, увеличение, может быть, значимости желания что-то или кого-то завоевать. Так какие-то ваши хотелки могут вырасти до непомерных размеров и пробудет вам достаточно долгое время. Ни месяца, ни два, значительно больше, но ну, где-то на полгода точно туда зайдет. Ну, не хочу сейчас точные сроки смотреть, это не суть важно. Мы пока рассматриваем январь. Но ну, а со второго по 9 будет формироваться несколько благоприятных аспектов, которые в целом можно характеризовать таким образом, когда вам будет вести в финансах. Будут очень удачными договоренности поездки и ну, взаимоотношения между близкими людьми могут благоприятно складываться особенно что-то удачное по сфере дома в сфере семьи и что-то связанное с вашими любимыми а также с вашими детьми хобби, развлечениями ну понятно что все это будет очень на ретроградном меркурии значит это скорее всего будет какое то ну, окончание чего-то окончание какого-то этапа очень удачное окончание завершение, может быть наконец-то вы почему-то придете по этим темам и останетесь довольны 12 числа марс станет директным наконец-то будет он директным по вашему дому работы о том что наконец-то ваши дела пойдут быстрее по этим темам очень важно пройти обследование для тех у кого были какие-то вопросы по здоровью и также это признак того, что вы быстро сможете найти вот это правильное лечение, чего-то избавиться, в общем какие-то процедуры, все пойдет на пользу. Ну и по работе будет очень легко работать с информацией, уже быстрее будут все продвигаться. Все ваши начинания, они будут замечены. Вообще любая ваша активность, она будет заметна. 14 по 15 не очень благоприятный период для финансовых расходов, для любовной сферы, для взаимоотношений с детьми. Здесь, возможно, ситуация, которая будет трудно поддаваться к контролю. Какие-то неожиданные расходы, траты, эксцентричное поведение. Ну, слава богу, что это недолго. 17 по 18, даже скажем так, не 17, а 18. Конкретно для козиров будет достаточно напряженный день. Будет точная позиция складываться Но ближе к обеду. Я бы сказала, что первая половина дня будет несколько напряженной, поскольку от Марса будет образовываться оппозиция к Луне. Чем это чревато? Могут быть ухудшения по здоровью, какие-то истерические припадки у кого-то, могут быть по работе, какие-то происки врагов, которые выведут вас из себя. Ну, вот что-то, вот знаете, первая половина, она может быть крайне напряженной, поэтому постарайтесь все провести как можно более спокойной. Кстати, это у нас какой день? 18 -е. Ну, мне пишут, что середина недели, четверг, так что будьте осторожны. 22 число после новолуния, очень благоприятное время для различных начинаний. Карма будет вам благоговорить. Здесь будут складываться благоприятные аспекты от узлов и от вашего Меркурия. То есть все то, о чем вы захотите договориться, оно должно все сложиться для вас удачно. Теперь. Так, 27 числа, ну, в общем, месяц, особенно его последняя половина, она уже должна быть достаточно спокойной, такой размеренный. Наконец-то у вас тут понижается темп вашей активности, и у Венера переходит в третий дом. Третий дом ⁇ это короткие поездки, обучение, контакты, это встреча с вашими родственниками. И достаточно такое приятное спокойное глубокое душевное время провождения желание с кем-то общаться знакомиться возможно даже и знакомство и главное вы знаете вот тема этих знакомств будет даже не тема а атмосфера это глубина сочувствие жертвенность романтичность также благоприятный период для творческой деятельности, кто этим занимается. Ну и оканчивается этот месяц 29-30. Благоприятным аспектом, который уже был с 7 по 9 наблюдался. Это от Меркурия и Солнца, Тригон к Урану. Благоприятные будут ваши личные возможности, ваши личные начинания. Сфера касается хобби, детей, развлечений. Стоит поактивничать, что-то вам понравится. Можете сделать праздник не только для себя, но и для тех, кого любите и кем дорожите. Ну что, желаю вам благоприятного месяца. Благодарю вас за ваши лайки, подписки, комментарии. Кому интересно, пожалуйста, делитесь этими видео. И до встречи в следующих прогнозах.